Э -э Ой Вот, собственно, мы Здравствуйте Принимайте у нас в ротик Давненько я не играл Потерял немножко скилла Но, в принципе, яду Мою Здравствуйте, здравствуйте Это вам Принимайте, принимайте Оно вообще коцается Мне кажется, что оно восстанавливается Это ну Как сносить ХП? Достаточно быстро, чтобы она не успевала восстанавливаться Это вопрос Это вопрос Очень важный вопрос Наряду с тем, пить чай или не пить чай Особенно, когда у тебя есть печенье. Вот когда у тебя есть печенье, можно попить чай. Но так, в принципе, чай я обычно не пью, если ты об этом спрашиваешь. Но ты явно не об этом спрашиваешь. Да, когда появляются эти глаза, она хилится. О, чёрт! Это очень читерская команда командой какие-то. Глаза, идите нахрен. Они ее хиляют, вот твари такие. Я все понял. Это твои эти Посипаки гребаные. Окей, я понял. Главное уничтожить эти Глазши, Что происходит? Бонусы от Эльдорадо ей. На, да, хороший бонус, да? Один ХП! ХП, один! Я не могу хильнуться. Какого дьявола я не могу хильнуться? Почему я не могу хильнуться? О, хорошо. Хорошо, отлично вообще, ништяк, Крыто, класс Ой, как же хорошо стало на душе Да, оно спряталось, они спрятались за этой хренью Нет, пацаны, нет, unstoppable, unstoppable не стоит Они хильну, они хилю, вот паскуды, все, я, я злой Пожалуйста, можно добить ее, не хиляйте ее, пацаны, это плохая идея <смех> Блин, на нее захиляли, вот паскуды Я вам этого не прошу, суд. Гады, твари, я вас всех истреблю, всех, абсолютно. Получайте. Просто какая-то лютая шесть. <смех> я не совсем понимаю, что происходит. Да, мне, наверное, собственно, и не требуется понимать, что что-то происходит. Эээ, ну, наверное, я победил. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто такой? Можно вас легонечко войти? Опять какой-то пришел мужик и орёт на меня. Да что вам, я вам всем не угодил? Чем я вам всем не угодил? О, второй какой-то мудак пожаловал. Ты кто такой вообще? На. О, тихо, ты кого? Это, успокойся, мужичок. Ух, ни Ух, ни хрена мужичок. Старичок, дед, успокойся, дед. дед, дед, дед, дед, дед, таблетки пил, мед, дед, ну хватит, так что вы такие бешеные, да успокойся, да что за хрень опять происходит, ну он не успел, получай, дай мне захинуться, спасибо, спасибо, дед, дед, старичок, спасибо, спасибо, спасибо, никогда не забуду, что это за Пакман летающий, ай, это больно, это больно, это очень больно. Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Ты вот понимаешь, что происходит на экране вот сейчас? Конечно, понимаешь, я сдох. Он продолжает меня месить. Дед, ты успокойся. Хорошо, дед, на, получай. Получай. Чего? Он еще и матерится в процессе. На, на, на, на тебя кулаком по яйца. Они вообще у тебя есть? У тебя есть яйца? И они просто превратились в сплошной кусок металла? Ой, бля, а вообще куда-то. Жесть он, конечно, это не в себе. Опа! На. <смех> Успокоился. Какой же неадекватный, какой же он неадекватный. Налево, ты пошел налево. <смех> конечно, не попал. Ай, он взрывается еще. Ой, бля, дед, ты конечно душный чел. Да ну тебя в жопу. <смех> а, нет, я ни в коем случае не сдаюсь. Это было, так сказать, просто проба пера. Я ни в коем случае не сдаюсь, потому что, ну, дед, он ну, вообще типа легкий. По сравнению с этим дедом, тут вообще прям можно летать. Я не знаю, там чай пить, играть одной рукой. Очень легко по сравнению с дедом. Без записи потренируюсь, и все будет окей. Вообще, вообще ну все просто, надо просто привыкнуть. Просто атаки, очень uh, такие душные атаки. Мне еще много всяких секреток там и прочего. Секреток ней прям дохренища, я бы сказал. И я думаю по ним тоже снять отдельный видос. Я сдох, серьезно. Это я, конечно, мощный тип. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по ультракил. Давай, удачи.